всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня на обзоре новый экран называется SolClicks здесь можно зарабатывать 4 разных криптовалюты это Fiora, Solana, Litecoin и Binance Coin чтобы здесь зарабатывать вам нужно здесь зарегистрироваться ссылочка будет в описании переходим проходим простую регистрацию далее здесь мы видим кнопочка Dashboard достижения Мануал Фауцет, Авто Фауцет, обычный экран, автоматический экран, шортлинки, ПТС реклама просматривания веб сайтов лотерея. Опросы. Также здесь можно создавать рекламу. Здесь вкладочка депозит, выполняете счет и создаете рекламу. Здесь ваша история и выход. Давайте сейчас посмотрим на экран, что он из себя представляет. Переходим вот на кран. И здесь мы можем сделать 600 сборов каждую минуту. Вот он, 0 минут. Ну, давайте сейчас разгадаем капчу. Разгадаем 7, 10 и 6. И антиботок. И здесь вот 7, 10 и 6. И нажимаем кнопочку ⁇ Собрать ⁇ и сейчас вот видите таймер 20 секунд через 20 секунд я могу опять собирать а так я могу сделать 600 клеймов далее автофауцит если у вас есть энергия переходим вот сюда ждем вот 14 секунд можно даже вот эту вкладочку оставить и пойти заниматься своими делами но это если у вас есть энергия и вот каждые там сколько получается полминуточки будут капать вот 30 тысяч коинов чтобы вам заработать вот эту вот энергию, вам нужно проходить шортлинки. Ее дается на шортлинках, вот, к примеру, если вы пройдете 45 шортлинков, вы заработаете вот такое количество коинов и 4000 с половиной энергии, и здесь очень много разных шортлинков. Также здесь есть ПТС-реклама, мне она больше всего нравится, и вот я уже почти все посмотрел, осталось вот последнее объявление, давайте его посмотрим. Переходим на объявление, ждем, вот, пока закончится таймер, 12 секунд. И просто нам нужно разгадать капчу. Вот, разгадываем капчу, я не робот. И нажимаем ⁇ Верификация ⁇ Открывается окно, мы его закрываем, рекламированное. И вот мы заработали, получается, 30 тысяч коинов. И есть вот достижение. Завершите вот получается 40 шортлинков. Мы заработаем с вами получается 30 миллионов. Завершите вот 25 шортлинков. Не здесь 3 миллиона. Не здесь вот 30. А за 20 нам платится получается 5 миллионов. За 10 шортлинков миллион, ну и так далее. И вот за 10 вот этих просматривания веб-сайтов я заработаю еще 200 тысяч коинов и везде вот энергию платится. Давайте сейчас проверим его на платежеспособность. Перехожу на Dashboard. Здесь, кстати, будет ваша партнерская ссылка. Вы будете зарабатывать 50% сбора от их сбора 50 процентов и так если мы будем выводить от солана плюс 25 процентов к этой сумме я буду выводить в монете солана здесь нам нужно прописать свой кошелек вот мы прописали свой кошелечек сейчас я его еще раз пропишу и нажимаем вывести Вывод происходит здесь инстантом на криптокошелек FaucetPay. И вот 218 тоже Солана в него упали на и Итак, обновляю страничку на FaucetPay. И вот смотрим. SolClicks, 218 Солана, Normal платится. Кстати, вот недавно выводил Skiddy, как корона, так также платится 2 и 3 trx я снимал об этом видео. Вот, накопи три тысячи с половиной рублей. Кто не видел, можете посмотреть. И монета Solana, она находится на восьмой позиции. Рекомендую также ее накапливать, собирать. Все криптовалюты когда-нибудь выставлять, и биткоин будет стоить более 100 тысяч долларов. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем желаю хорошего заработков, хорошего настроения и всем пока.